У меня скоро день рождения. А что ты мне подаришь? Ты уже приготовила мне подарок. А что там? Это собака. Собака, собака, собака. Хочу, хочу, хочу, хочу. Собаку, собаку, собаку. Собака. Ну ты же подаришь мне собаку. Нет. С днем рождения. <свырых> собака! Собака! Собака! Собака! смотри! Берега. Мама, а как мы его назовем? Укупник! Укупник! Прекрати мучить собаку! Мама, я его длеселую, он должен быть смелый! Да, да, да. Смотри, укупник Лялечка! Укупник! Огонь! Мама, он... Что на этот раз? Насрал. Или ты идешь гулять с собакой, или мы его отдаем! Я пошел! Фу, мама, он в чем-то обвалялся. А еще он кое-что нашел на помойке. Что? Вот это.